Университет ⁇ это большой дом, в котором прошлое встречается с настоящим и будущим. И не бывает бывших выпускников. 213 лет, многое это или нет. Студенческий клуб Казанского университета. Организатор концерта хоть и не дал ответ на вопрос, но машину времени изобрести попытался. Был сначала Императорский университет, потом Казанский государственный университет. А с 2010 года мы имеем статус Казанского федерального университета статус Федерального университета России. И все эти три периода развития нашего университета, они для нас очень важны, и мы гордимся, потому что в каждый из этих периодов жили и работали питомцы Казанского университета, которые внесли огромный вклад в развитие мировой науки, образования, имена которых золотыми буквами вписаны в истории науки мира. То, что так университет стремительно развивается, достигает новые Высоты заслуга всех нас, наших профессоров, преподавателей и наших студентов. Зрители пришли на концерт а оказались на публичной лекции по истории вуза. Только вместо преподавателей трибуны были экраны, на которых регулярно показывали познавательные видеоролики. Студентов, их преподавателей, административных работников, гостей КФУ объединила история Альмаматер. Казанский университет один из старейших университетов России. С момента основания он заявил себя как центр науки, образования, культуры огромного региона от Поволжья до Дальнего Востока. И с честью принес всю миссию через века. Сегодня это самый крупный университет России. Мотивом концерта стала мысль о том, что университет большой научный дом, где есть место всем. выпускникам, нынешним студентам, преподавателям и научным сотрудникам, многочисленным гостям. История Казанского университета, дела и поступки его выпускников и тех, кто здесь обучается, изучите понять никогда не поздно. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.